Всем привет! В эфире Универ Ньюс. от студии Елизавета Никитина. В Казани подвели итоги открытого международного архитектурного конкурса. Мэр города Ильсур Мечен объявил имена шести призеров. Один из проектов преобразит правый берег Казанки. Все подробности далее.